Уважаемые коллеги, у нас с вами сейчас время для вопросов и для дискуссий. Пожалуйста, если есть вопросы к нашим докладчикам, задавайте. Если кто-то хотел бы с чем-то выступить, пожалуйста, выступайте. Пожалуйста, уважаемые коллеги. Thank you. I have a question to Carsten. Um, you mentioned this program of 50 uh, national guidelines in, in Denmark, and uh, I was wondering, for how many of, of those topics it was um, after your search it, it was um, essential to do a new guideline, and how, how many of those? Um, uh, you, you, you, you already found guidelines um, elsewhere. Um, it's a relevant question in our context because uh, many people who are thinking about doing national guidelines, for example, in a small country like Switzerland, say, well, well, probably there are more or less updated guidelines somewhere else, so why should we have framework of doing our own guidelines so, скажем, можно использовать максимально основанное руководство к другой стороне На самом деле у меня цифры определенные нет, зависит от того, чем мы имеем дело, скажем, для каких-то сфер, в каких-то сферах мы отдаем большое количество руководящих по инструкции, уже имеющихся источников, а для каких-то сфер медицины мы не было информации вообще поэтому приходилось искать was, like, no приходилось uh, искать доказательства и создавать you, you кого производства с нуля, можно подумать, что, скажем, разумеется, в тех областях, о которых совсем не доказательств, разумеется, нужно владельщее для них. И одна из тех программ, которые я упомянул, она станет базой данных для забора всех руководящих принципов по всему миру, для того, чтобы вы могли иметь доступ к ним. Разумеется, их нужно перевести, и, сейчас мы пытаемся перевести их с датского языка на английский язык, чтобы они были более доступны. И, разумеется, обмен информацией Обмена. Результаты вашей работы очень важны. Есть сейчас ведется беседа о том, чтобы собирать информацию в общей базе данных для того, чтобы у каждого из нас был к ней свой доступ. Much, uh, пожалуйста, большое, большое спасибо. У меня еще вопрос к Карстену. Датские клиницисты, они находятся немножко в привилегированной позиции. Почему? Потому что в Копенгагене базируются вот очень активная группы кохренского сотрудничества, которые практически занимают лидирующие места по производительности вот мета-анализов, по оценке доказательности. Скажите мне, пожалуйста, как вы вот мотивируете вот молодых датских врачей участвовать в написании вот мета-анализов, участвовать в работе Кахреновского сотрудничества? Какой у вас вот рецепт есть? Так, Карстан. Знаете, у нас нет активной политики мотивировать людей, но Кокрейн в Дании привлекает большое внимание. <со> uh, И благодаря тому, что обзоры Cochrane, они получают такую хорошую огласку медицинских журналах они получают включение в датских журналах. Это помогает распространить знания о существовании центров Кока. И также, разумеется, обучение студентов. Вероника Николаевна, к вам вопрос. Важный. Очень впечатлены вашим докладом. Скажите, пожалуйста, практическое значение подготовленных кадров в здравоохранении Татарстана. Сколько подготовлены, если у вас с ними обратная связь, насколько они востребованы, и именно вот эта вот часть доказательной медицины, насколько она приветствуется врачами, когда им говорят, вы знаете, здесь нет доказанной, доказанной информации, этот препарат без доказательной медицины. Если можно. Это по поводу магистратуры. А? Значит, был слайд, я показывала, что количество выпускников, ну, примерно наверное, общее число около 15, да, Евгений, не ошибаюсь, тех выпускников, которые закончили нашу магистратуру, защитили успешные магистрские диссертации и работают. Но большинство из них были по первичному образованию провизоры, и они работают, конечно же, и в фармацевтическом бизнесе в том числе. Некоторые работают в регуляторных органах, и поэтому мы считаем, что они как бы полностью могут реализовать все эти знания, которые мы им даем. И, конечно, при преподавании в нашей магистратуре у нас не только есть отдельные предметы, вот там доказательная медицина, введение в доказательную медицину, конечно же, так как мы привержены доказательной медицины, мы все наши предметы пытаемся представить именно с этой позиции. У нас есть те, кто закончили нашу магистратуру и работают в научно-образовательном центре фармацевтики у нас в Казанском федеральном университете, занимаются непосредственно изысканием новых лекарственных средств. То есть они очень хорошо освоили программу GLP. Вот. У нас есть врачи, которые закончили нашу магистратуру и работают практическими врачами. И, конечно, мы считаем, что они это продвигает доказательную медицину и чувствует эту помощь те э, пациенты, которым они оказывают помощь, они умеют выбрать то лекарственное средство, которое нужно. Мы надеемся, да? Да, Скажите, мы надеемся. Вы совершенно, я думала спросить вас или нет, Задумались ли вы в таком случае про клиническую формацию подготовку специальности, раз у вас есть провизоры? Вы знаете, пока в Российской Федерации нет такой специальности клинический фармацевт. Конечно, я знаю, что и за рубежом есть клинические фармацевты, клинические провизоры. Конечно, мы бы приветствовали, что появилась такая специальность, и, конечно, мы бы взялись за их обучение. То есть вы хотели да, бы этим да? Да. заниматься? В общем-то провизоры это, конечно, те специалисты, которые имеют прекрасное фармацевтическое образование. В то же время они прекрасно представляют, как это должно продаваться, да? немножко это портит их, да? как бы с нашей позиции. Но портит. Да? портит. Но, в общем, если бы они стали клиническими провизорами да, и объясняли, например, врачебному сообществу, что такое фармацевтический маркетинг и как на него нужно реагировать, то это Лучше было бы они консультируют врача по применению препаратов у постели больного? Ну, может быть, да, и так тоже. Здравствуйте, меня зовут Георг. У меня вопрос представителем компании э, Ассоциации Кухрейны. Вопрос такой, да, сначала представлюсь. Я руководитель компании Соцмедика, это резидент кластера инновационных. Инновационного центра Сколково. Наша миссия разработка экспертных систем поддержки принятия решений, искусственный интеллект в области медицины. Наш профиль формализация медицинских знаний, семантическую сеть и чтение их. Модули анализа медицинских данных, э, семантическую сеть превращаем текст, читаем текст и формализуем. Вопрос у меня вам такой: насколько у вас формализованы данные для чтения машин? чтобы экспертные системы, роботы могли читать эти регистры, которые вы создаете, и выдавали ответ для современной медицины. Чтобы врачи каждый раз не заходили в текст, читали и выводы давали, а как-то система автоматически выдавала на основании ваших данных некоторые ответы. В зависимости от того, как вы ответите на этот вопрос, насколько у вас формализовано или неформализовано, у нас есть технология машинного анализа медицинских текстов и формализации данных в виде семантики глубоко формализованной, чтобы могли роботы читать и давать выводы в будущем, в ближайшем. У нас уже есть рабочий прототип, кстати, по медицинским данным в области фармакологии. Спасибо. Возможно, я смогу ответить I хотя бы think, на часть данного. The, the, the PICO finder system goes in that direction in terms of formalizing, formalizing um, requests for uh, for evidence. So that's one part. So I'm not quite sure the translation was form formalizing. So, uh, so I, I think um, that's one of the developments of Cochrane that goes uh, in in that direction. The other thing is um, uh, formalizing the access to data that is used for systematic reviews. Maybe That, that was the, uh, the focus of your, of your question and there I think we are in a, in a process of a transition from the traditional way of extracting data from, uh, from published, uh, published data from publications uh, to a system where in, in, a, in a time period where now more and more data become available. Потому uh, что сейчас все больше и больше, больше, больше, больше информации а, становится доступным, очень много, и регуляторных органов, для нас это в результате использование такой информации и сделать участие нашей системы. Мы до этого не дошли, что касается традиционной информации, Systematic reviews will probably be outdated in, let's say, 10 лет уже станет Is that the Да, спасибо, я получил свой ответ на мой вопрос. Да, конечно. Уровень формализации, если нужно его поднять на глубокий уровень глубокой семантики, мы можем вместе подойти и посмотреть структуру ваших текстов, и каким-то образом их, если у вас нет этих технологий, вместе их формализовать. Вот, для того, чтобы уже некоторые экспертные системы, которые уже в клиниках сейчас у нас тестируются, работают, могли использовать ваши данные и на уровне вашей доказательности. Okay. Это поднимет уровень роботов. Спасибо. Мы строим такую систему, и у нас есть подобные люди с такими же знаниями, с подобными знаниями. Я могу вас связать с нашим отделом айтишном технологий. Сейчас мы строим инвентиры, которые мы называем процесс технологий Дадлинка, который в своей нового системы Cochrane с использованием больших но, разумеется, это потребует очень больших инвестиций, поэтому сейчас мы ищем партнеров, и если у вас есть несколько миллионов, которые вы можете инвестировать, мы с вами готовы технологии, но также мы считаем, что, разумеется, да, это большой вызов для нас, организации Cochrane, Потому что э, мы должны, мы пообещали к 2020 году сделать э, открытый доступ к нашей системе. Есть уже большое количество роботов, которые заходят в систему. Кокрин, э, нас постоянно атакуют роботы, э, и мы с этим боремся. И если они проходят э, такие атакы, которые в Китае. И э, данные борьба продолжаются. Мы должны найти такую модель, которая поможет нам позволить построить эту систему, которую я вам рассказал. Также мы должны получить определенную выгоду для того, чтобы мы могли поддерживать данную систему. Но мы считаем, что у Cochrane это является идеальной организацией для предоставления такой информации. И да, разумеется, мы уже двигаемся в этом направлении, и мы туда идем быстро. Уважаемые коллеги, есть еще вопросы? Спасибо. Спасибо. У меня вопрос к Наталье Александровиче Батаренко. Меня, как и преподаватели и клинициста, вот эта вот фраза, она очень часто встречается. Что важнее, формуляр, формулярный список, либо протокол? Конечно, очень важен, важна именно формуляр, формулярная система, формуляр, но вот в чем загвоздка, когда происходят проверки, клинической деятельности стационаров, медицинских учреждений. Проверки идут по выполнению тех пунктов или стандартов, которые есть именно в протоколе ведения больных. Проверки лечебных учреждений и, самое главное, штрафные санкции к врачам идут именно не, в соответствии с протоколами ведения больных. А когда начинаешь говорить, что это действительно не соответствует формулярной системе, никто не слушает. Это, кстати, вопросы, наверное, не только к вам, но и к ФОМС. Вот как вы отвечали на этот вопрос с простым клиницистом? Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Более того, нам сейчас еще предъявляют другой вопрос. Говорит, а почему вы берете за основу формуляр, а не список закупочный? Вот у нас есть в Казахстане список единого там, дистрибьютора закупочный, что главнее? Все они должны быть вообще закупаться, должны препараты согласно формуляру. У нас разные комиссии осуществляют выбор препарата для формуляра, другая группа выбирает препарат для закупок. И между ними, вот сейчас что мы стремимся, чтобы он был более-менее гармонизирован. Естественно, что он может быть шире, чем формулярный список. То же самое и в протоколах лечения. Все-таки, я не могу вам сказать 75 или 85%, но около этого процента препараты должны соответствовать формулярному списку. Потому что все-таки что является за основ? Формуляр. Это согласно всем канонам. И, но про, то, что мы увидели, происходит. Это третья группа людей, которая никогда не согласовывала свое решение с формуляром. То есть группа экспертов, которые формировали стандарт лечения, они не обращались к формуляру. И вот сейчас они признали на уровне Министерства здравоохранения Казахстана, что сейчас они пересматривают и будут вводить, приводить стандарт лечения в соответствии с формуляром. Иначе порядка никогда не будет. Формуляр в основе. Уважаемые уважаемые коллеги, простите. Уважаемые коллеги, мне очень приятно, что Наталья Александровна сказала у нас в Казахстане. Вот но вот я, так сказать. Представляю Казахстан. И очень приятно, что Алисана сегодня так хорошо рассказывала о том, что будет национальный формуляр. Я только хочу сказать, что это уже пятая попытка в Казахстане внедрения доказательной медицины. И, к сожалению, забыта Дамиля Сакиенна Нугманова, которая первая принесла. И, к сожалению, все попытки наши в течение вот этих 15-20 лет изменить состав формуляра, они, к сожалению, пока не привели к должному результату. И еще один момент. Очень важное. Спасибо, Лилия Евгеньевна, это новый импульс, потому что из скептика, я опять, наверное, буду оптимистом в этом плане, к сожалению, опять же, профессорский преподавательский состав зачастую очень в тесном симбиозе с фирмами противодействует внедрению доказательной медицины, как на уровне образовательного процесса в ВУЗе, так и на последипломном обучении. Поэтому я только хочу... От имени Казахстана от наших коллег всем пожелать, чтобы наконец все-таки все то, о чем мы говорим, много и зачастую нудно, все-таки наконец дошло до практического врача, и он был бы очень защищен знанием доказательной медицины, в том числе от всех проверяющих и разных товарищей, зачастую не знающих о том, что такое доказательная медицина. Всем успехов, здоровья. Спасибо. Большое, Татьяна Кутровна, спасибо. Слово для официального закрытия нашей конференции предоставляется генеральному исполнительному директору Кокрейновского сотрудничества Марку Уилсу. Спасибо. Сейчас 6, 6 часов, у был очень длинный день, и, наконец, заключительная и, речь. Я хотел бы сейчас, в конце мероприятия, сказать, что мероприятие было как продуктивное, так и принесло удовольствие. Благодарность ректору Гафурову и его команде в Казанском университете. Выдающаяся работа по организации сегодняшнего мероприятия, я был рад принять в нем участие. Аплодисменты, пожалуйста. Because my Russian is non-existent, for some of you, your English is, uh, is similarly poor. Like hall, uh, которые донесли информацию через языковой барьер. But most of all, I'd like to thank Больше всего я хотел бы поблагодарить профессора Зиганшину и была была в лавандо, Анна была и лавандо, Анна была в лавандо, Анна была в лавандо, Анна была в лавандо, в лавандо, Анна была в лавандо, в это станет хорошим началом, и влияние доказательной медицины на принятие рейдоверных решений только возрастет. Поэтому я благодарю Лилии за всю работу, как сегодня, так и в прошлом, за то, что она стала первым директором Кокрама России. Большое спасибо, Лилия. Наконец, свойственно женщина Брилли сказала, не благодаря меня, пожалуйста, поблагодари мою команду, а не меня. Она убеждена в том, что все, кто сделал в прошлый день, заслуживают благодарности, поэтому я выделил индивидуальные благодарности Лилии, и отдельно я благодарю всех членов ее команды. Команды, которые внесли свой вклад в сегодняшнее мероприятие. Спасибо.